Как происходит корректировка судьбы, что является основой корректировки судьбы? Есть несколько таких вот пунктов, которые описываются в Священных Писаниях, что человек должен совершать в своей жизни для того, чтобы корректировать свою судьбу. Приводится конкретно в Бхагавадгите, приводится несколько пунктов, которые нужно понимать. И один из способов улучшить свою судьбу один из способов улучшить свою судьбу называется Дева-Ягья. Что это такое? Что значит улучшить свою судьбу? Это значит, что я с помощью знания, вот конкретно в данном случае это знание астрологии, я совершаю действия, направленные на гармонизацию планет, на улучшение планет. Это называется Дева-Ягья. Это один из способов улучшить свою судьбу или повысить уровень своей жизни. Второй пункт называется «дравья-яги» – это моя благотворительность. Это благотворительность тогда, когда я себя эм, в своей жизни делаю такой. Вот, кстати, очень интересный момент. Приводится пример, что богатые люди, миллионеры, у них есть принцип. Принцип того, что я все, что я зарабатываю, какой-то процент от этого я упускаю на благотворительность. И Это первый пункт, и второй пункт, они откладывают деньги для привлечения новых средств тоже. И вот какой-то процент всегда нужно делать. И вот дравья это как раз пожертвование. Говорится, что дравья буквально значит вещи, а, или дрова, да, можно сказать. Это мы можем раздавать свои вещи, можем отдавать часть своего дохода, можем помогать физически, но мы конкретно делаем какую-то благостную деятельность для других таким образом мы повышаем уровень своего благочестия это еще один способ улучшить судьбу третий способ называется тапа он переводится как аскеза аскеза или тогда когда мы себя в чем-то ограничиваем ради достижения результата спортсмены они постоянно напрягаются они постоянно тренируются для того чтобы победить в соревнованиях у них вот это вот это принцип тапа и человек в жизни может тоже контролировать судьбу через этот принцип для этого есть несколько видов например когда человек для себя ставит более высокую цель какую-то, он должен для того, чтобы ее достичь, должен отказаться от более каких-то маленьких промежуточных наслаждений, для того, чтобы сконцентрироваться на достижении. Это тоже определенная аскеза. Также это может быть, например, пост. Пост, когда мы ничего не кушаем, тоже сжигает нашу карму. И также, как один из способов сжечь карму, это пранаяма. Это дыхательное упражнение, когда мы Занимаемся своим телом, йогой и дыхательными упражнениями, пранаямами, это тоже сжигает судьбу. Поэтому изначально йога считается наукой, цель которой – сжечь карму. И есть основных три принципа, три принципа которые лежат в основе гармоничной жизни. Эти три принципа называются Дана, Тапа и Ягья. Вот ягья мы сейчас с вами разбирали. Здесь еще входит ахара, это ограничение своего сознания. Например, мы говорили с вами, что нужно контролировать свой ум. А что такое ахара Яги, Это тогда, когда мы контролируем не только ум, но и все чувства свои. Допустим, не позволяем себе кушать гадости, не позволяем слушать своим ушам то, что не нужно, не позволяем своим глазам видеть то, что может э, заставлять нас деградировать. Как бы ахара – это ограничение от пищи на всех уровнях на уровнях всех моих чувств гьяна это изучение это работа с сознанием когда мы изучаем когда мы постигаем знания это совершенствование через знание оно помогает нам э, сжигать свою судьбу здесь конкретно знание законов вот, знание священных писаний знание познание себя познание бога и саватхия это самоанализ когда мы на основе священных писаний или знаний законов анализируем то, насколько мы правильно живем. То есть это самоанализ. Это то, что помогает нам трансформировать свою судьбу. И есть три основных принципа или три основных закона, которые выводят нашу жизнь на уровень стабильности. Это дана-тапа яги, вот конкретно яги мы сейчас разобрали с вами, что такое яги. А есть еще дана-этапа. Дана буквально это значит... Это один из видов благотворительности, он называется дравья-яги, это когда мы взаимодействуем с другими людьми, отдаваем что-то. Тапа – это один из тоже, видов яги, когда мы строго относимся к своему телу, это самодисциплина. По сути, об этом говорят все и все, кто занимается развитием личности, но никто не знает, что это все прописано еще тысячи лет назад в священных писаниях. Вот. И теперь я хочу, хочу перейти с вами к последнему пункту, который является очень-очень важным, по сути самым важным для понимания астрологии, это то, каким законом, семи основным законом человек должен следовать для того, чтобы у него была в жизни стабильность на всех уровнях.